Приветствую вас, мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для Стрельца. И я хочу напомнить, что данные прогнозы, они являются общими, а если вас интересует индивидуальный гороскоп, вы можете его заказать у нас. Вы можете получить гороскоп на неделю, где будут рассмотрены три области жизни, любовь, отношения, здоровье и финансы или можете заказать на каждую сферу жизни отдельно ежемесячный гороскоп где будет по каждому дню расписаны рекомендации поэтому если вас интересуют индивидуальные энерговибрационные гороскопы заказывайте чтобы посмотреть пример такого гороскопа вы можете нажать на ссылочку под этим видео на нашем канале в youtube и увидите что вы получите сможете посмотреть какой гороскоп вам будет больше подходить а сейчас Дорогие стрельцы, на этой неделе вы будете полностью погружены в семейную жизнь. Это может стать вашим главным приоритетом на этой неделе. В будние дни недели благоприятное время для обустройства жилища, решения материально-хозяйственных, бытовых вопросов. Отношения с членами семьи будут складываться вполне конструктивные, и вы способны легко договориться с домашними по любой обсуждаемой теме. И благодаря стабильному финансовому положению могут быть приняты решения о покупке новой крупной бытовой техники. Это идеальное время для покупки а, именно крупной бытовой техники, например, холодильника, большого телевизора или, ну, в общем-то, что вы хотите, то, чего вам не хватает. Также вы сможете выгодно прикупить строительные и отделочные материалы под предстоящий ремонт или под предстоящее строительство. В целом вы можете грамотно планировать семейный и личный бюджет. Старайтесь все материальные и бытовые вопросы решить до наступления выходных. В конце недели на выходные в семье могут обостриться разногласия. Возможно, вы захотите реализовать какую-то свою идею, но можете столкнуться с противодействием со стороны ваших домочадцев. Не пытайтесь непременно продавить именно свое решение. Сделайте просто паузу, не настаивайте на своем мнении, Позже, при благоприятных обстоятельствах, вы сможете вернуться к этому вопросу снова. Что же касается любви и отношений на этой неделе? Чтобы наслаждаться личной жизнью, вам, дорогие стрельцы, на этой неделе необходимо стремиться к эмоциональной гармонии и избегать публичности. Сыграет роль умения концентрироваться на одном партнере и сохранять уверенность в себе. Если вы способны хранить верность, отношения будут а, э, неровными, но счастливыми. А в противном случае вы будете склонны а, постоянно присматриваться к запасным аэродромам. На случай, если вас отвергнут или ваши обширные фантазии не будут удовлетворены. Есть вероятность раскрытия измены и обмана. Вообще в идеале, конечно, именно семейные отношения, совместное проведение времени и совместное, в местные планы это скрепит ваши отношения укрепит на долгое время а теперь дополнительно что касается карьеры и финансов то на этой неделе вы способны проявить себя прекрасными финансистами. Рациональное расходование денег в сочетании с умением откладывать деньги под предстоящую крупную покупку позволит вам создать финансовые резервы. А бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость на этой неделе. Вместе с тем старайтесь следовать ранее принятым планам и не торопитесь с проявлением новых инициатив. Ну что, дорогие стрельцы, я желаю вам самой прекрасной недели, пусть она будет самой эффективной, наполненной любви, счастья и изобилия. И, конечно же, нам всегда приятно ваша обратная связь. Ставьте лайки, если вам интересны наши прогнозы и вообще видео на нашем канале. Делайте максимальное количество репостов, ведь только нажав одну кнопочку в одной соцсети, вы сделаете сотни, тысяч людей счастливыми и поможете им тоже следовать наилучшим путем их жизни поэтому не скупитесь жмите максимально на все кнопочки на все соцсети делайте максимальный репост чем больше счастливых людей, тем нам с вами будет интереснее и еще более счастливее жить на этой планете. А, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы получать оповещения о выходе нового гороскопа, либо нового видео, которых скоро станет еще больше. Следите за новостями. Да, кстати, если вы включите колокольчик, то вам на электронную почту и на компьютер будет приходить оповещение о выходе нового видео, и вы никогда не пропустите новый гороскоп. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для Стрельца. И обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока!